Ну чё, гай, всем здраво, многие 10 подписчиков, привет, сейчас играл с AltExecHack, если что, AltExecHack можно будет скачать в Телеграме, Телеграм находится в закрепленных комментариях, в этом видосе, если что, я показал, как его инжектить, как некоторые функции работают, и, собственно, потестил античиты на серваках, ну и просто побегал, пострелялся. Ну все, в принципе, всю информацию я доложил, погнали к видосу. Так, хотел бы сейчас поговорить насчет инжекта и некоторых функциях в AltExec. Насчет инжекта, собственно, открываем Steam. В грисмоде убедительная просьба поставить бета-версию на нет, иначе инжектиться не будет. Насчет процесс хакера, тоже. От имени администратора его запускайте, сразу же говорю, чтобы не было тоже проблем с инжектом. Вот. Так, насчет конфигов и самого чита. собственно, Скачиваем его из Telegram. Открываем папочку, download. Открываем, собственно, эти два zip-архива. Перебрасываем... На рабочий стол конфиг да читам и сам чит. Перебросили. Красавцы. Насчет, собственно, самого конфига. Куда его устанавливать? Ну, если что, в архиве там есть, конечно, установка, но я продемонстрирую. Значит, открываем свойства, локальные файлы и открываем обзор. Дальше переходим в папку, значит, дата. Сейчас она у нас создастся, когда мы зайдем в грисмод. Заходим. Давайте сейчас заинжектим сразу же чит, инжектим софт, нажимаем Delete и сейчас открываем конфиг, да, вот у нас конфиг открылся, тут пока ничего нету, значит опять открываем папку Garrysmod, открываем Data, сейчас здесь ничего нету, дальше на рабочее стол опять переходим, перекидываем этот конфиг сюда, нажимаем Refresh и лоудим, все, конфиг залоудился, все замечательно работает. Теперь насчет некоторых функций, по типу дебаг-камеры и entity-листа. Потому что некоторые люди все еще задаются вопросом, э, как добавлять entity, э, есть ли скрипты для добавления манников, ВХ и так далее. Я на одном форуме Югеи, увидел, так сказать, у челика вопрос, есть ли скрипт на визуальную часть манников. Я немножко орнул с этого. Ну вот скриншот, если что. Поэтому я сейчас хочу продемонстрировать, собственно, визуалы на маннике. И вообще визуалы просто, с дебагом, так сказать, камерой. Так, насчет дебаг камеры. Значит, открываем менюшку, Settings, и вот она у нас здесь вот, дебаг камера. Ставим девяточку, например. Все, дебаг камера работает, поздравляю. Вы можете летать сквозь стенки, смотреть за игроками и так далее. Насчет, собственно, Entity-листа. Продемонстрирую сейчас на любом Entity. Вот, например, Entity. Вы, собственно, не знаете, какой у него end, допустим, да? Вы можете, собственно, сделать keybind, ну, на 6, например, вот как раз добавление entity. Смотрите на entity, нажимаете шестерку, он у вас добавляется и помечается end. -ом. Вот его end. Насчет, собственно, полного списка entity, которые, ну, заспавлены на карте или просто их нет на карте, можно, собственно, посмотреть в озере. Открываете озер, таргет лист и entity. Вот все entity карты. Собственно, здесь можете выключать как раз вот этот end и включать обратно. Если вы не хотите использовать kbind или просто не знаете, какой entity. Насчет маников, Сейчас я зайду на сервак, тоже продемонстрирую, как это все работает. И что, значит, надо делать, чтобы подсвечивались маники на каких-нибудь серверах. Вот. Так, насчет маников, Собственно, вот мани принтер, допустим, да? Ну, вы не знаете, например, какой у него end. Ну, хотите его добавить. Для этого как раз и есть кейбинт, который у вас добавит автоматически этот маник. Нажимаете шестерку и вот манипринтер помечился собственно названием entity и вы будете знать в таргет листе какое у него entity. Ну и все в принципе, как-то так. Можно так на любом сервере, если вы не знаете entity маника, подбежать к рандомному манику, добавить его в entity, лист и все. И вы будете знать какой у него ent в следующий раз и добавлять спокойно его в таргет листе. Как-то так. Ну, в принципе, все, да. И еще хотел бы сказать насчет инфа и насчет радара. Запускайте их, когда вы зайдете только на сервер. В главном меню не советую запускать, потому что будет ломаться. Вот такие вот приколы. Поэтому запускайте их, когда вы заходите на сервак. То есть если вы сейчас инфа и радар включите, у вас работать они будут. Если вы зайдете в главное меню и включите там это, то они, скорее всего, могут сломаться. Потому что обновление Гаррис Мода прошло. И некоторые проблемы создало это обновление. Вот такие вот пироги. Как-то так. Ну Ладно, пойдем сейчас античиты потестим. На Амбрелле, собственно, ничего не детектит. Так, купил оружие на фусте. Сейчас пойдем тестить приколы. Правда, не подбирается что-то оружие. Очень жаль. Можно подобраться? Пожалуйста. Спасибо. Ну чё? Ой, а урон-то не проходит. Маме, папе рассказывают. Эх, где люди Нормально, дамаг прошел. О, нифига, тут дамаг проходит. До свидания, малые. Вы чё, ой, дабл баррел? ой ой, ёй какие злые. Блин, у него ковбойка, так нечестно. 214 хп, многовато Минус, до свидания Да не, у него слишком много хп Донатер, фу-фу-фу Ладно, в фусте все работает, сейчас пойду в другой сервак Правда, патронов маловато, но ничего страшного Убить пару юзеров, так сказать, смогу Спасибо, что задеймил Я тебя тоже люблю Ладно, пойдем в другой сервак Тут ничего не детектит Нормально прилетело. Давай убей меня. Спасибо. Решил я тут зайти на NX потестить. Интересно. хук банится на NX. Ща проверим. Крашнет для меня. <связательно> Но пока все зависло. Очень интересно. Загрузка, конечно, у NX всегда меня увлекала. Оо, ема. Ага. Ага. Ха. Кто там говорил, что экзек детектится? Даже от экзек не детектится на NX. Ч-то меня не забанило. Удивительно, не правда ли? Я тоже вахуя. Алло, открывай. Алло. Э. Ай ему пофигу, я так понимаю, да? Ну да. А Precision есть? А он есть. А, ну да. Тут же не инвалиды на кодерах. Я забыл. Извиняюсь. А почему не фризится проб... А, во, фризится. еще Сейчас узнаем. Не, ну тут не инвалиды на кодерах. Они это уже все продумали, да, но... Это реально было уже давно продумано все. Ну, ладно, пойдем копа возьмем, проверим насчет аймбота. Забанит на меня. Знаете, за что меня сейчас забанило? Забанихоп. Ну... Детектит, сейчас скажу. Интересный прикол. Оно как-то проверяет прыжки. Серьезно? Потому что кроме прыжков я сейчас ничего не сделал. Интересный прикол, интересный. Но я вам так скажу. Не стоит, короче, на иннексе с Alt Exec играть. Попробуйте что-то другое. Вроде бы я, когда играл там с вантапом меня не панило. Скорее всего, ну, Exec уже все, как бы. Ну, потому что Alt Exec уже больше двух лет не обновлялся. Логично, что он мог забаниться спокойно, задетектиться. Ну да, поэтому аккуратнее. Лучше на NX не заходить с ним. Зайдите с C++ читом, каким-нибудь вантапом либо с КФом. и будет у вас все нормально. Говорил я себе, не буду играть на Юнионе на видосы, но надо античит проверить, надо. Насколько Джох не бездар или не бездар? Хочу проверить, хочу, хочу. Я вам так скажу. Чит просто не работает. Вот и все. Здесь его хуки убирают. Очень жаль. Ну, визуальная часть точно полностью не работает. Что-то имбота не знаю. банихоп тоже сломан. Скорее всего, имбот тоже сломан. Ну, жаль, что. Жаль. Зато КФ с вантапом обновленным работает. Эх! C читы так и не детектит. Луа только могут жаль очень жаль ну ладно пойдем на другой сервак ну на удивление не банит просто чит отключает полностью сам так сказать создатель античита его не банит ладно мне кажется у серебра самый лучший сервер для использования от экзек вот прям самый лучший сервер чтоб просто не баниться и спокойно играть вот честно Помойка, так помойка, да. Ну, индите, кстати, спокойно здесь работают, это хорошо. Ничего не ломается, тоже все нормально работает. Ну, как, в принципе, и на фусте. Спокойно играешь, никто тебя не трогает, все замечательно. Неплохо, неплохо. Жаль, тут онлайна мало, а имбот не проверю. Ночью, потому что сейчас ДМ, жаль. Ну ладно, пойдем в другой сервак. Так, за что гамбит, короче? Здесь тоже экзак не работает, как и на юнионе. Также отключается, собственно, все функции. Но прикол в том, то, что плюс 4 то работает, ребят. Почему все, все делают детекты только на old экзак и на экзак сам? Все другие читы это, что ли, миф или что, я понять не могу. Почему? Это просто прикол? Реально какой-то бред. Ну ладно, окей. Делайте дальше на луа читы-детекты. Удачи! Особенно, когда мы полностью ван тап сейчас доработаем. Можете нафиг все пойти. Чувак. Хочет друга заставить скачать читы. Нормально. Слышь, слышь, слышь. Стой, стой, стой, стой. Стой, стой, блядь. Стой. Пойдем зарейдим тех челов. Иди сюда. На, на, надо это, слышишь? Надо мэра убить, короче, и все. Ладно, давай Я за мэром А, слышь, я понял Они это, не дают войти, да, я так понимаю? Короче, я взломщика возьму, давай сломаю Там, короче, у них Мэр сидит И он, и он отменяет Боже, это такой же Прикол Мэр отменяет ордер обыск Сейчас, сек, я перезайду, подойду. Слышишь? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас сломаю. Найс причину увольнения. Я F2 нажал еще. Ну чё мэр, готов сосать хуи? Как бы с тобой мэр сидит. А, типа ну ладно, я три стимайдишника эдишника если что, на видос запечатлил Короче, Хэббл а вас банит я, всех. Давай, прожму, Первый стимайдишник, Дальше второй стимайдишник И мэра стима Три стимайдишника, Можешь банить их, Хэббл. Сейчас, <laughs> погоди. Слышь, слышь, слышь. Это, где, где? С сломай, сломай. Стой, стой, пушки нет, пушки нет, сломай. Пушки нет он <laughs> кипад <out, hack> использует <laughs> это это ретри ретри ретри в консоль ретри в консоль ретри в консоль слышишь у тебя спадет бан и <laughs> ну чё давай попробуем повоевать с ними правда у меня один пистолет ладно а ну А, понял еще один чел который решил что он сделал зачем он меня убил так, мэра, короче, нету. Или есть? Не, есть. Короче, я придумал кое-что сделать. Во-первых, этот чувак зачем-то дэймит меня, непонятно зачем. Но, во-вторых, можно просто взять и уволить мэра. А, нельзя, лол. Прикол. А как тогда они уволили того чувака? Очень интересный прикол. Ладно, надеюсь, там дверь открыта. Причина по. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так, это не тот. Это тоже мой. Так, что еще тут есть? Тут очень интересные люди играют на этом фьюжене. Чудесно, чудесно. И уволили. Короче, я не знаю, как их сломать, потому что... Эти челики... Стой, стой, сейчас я сломаю. Сейчас войдешь... Сейчас, блядь, расскажешь, малой, расскажешь Расскажешь Он, ты видишь его, у тебя ПВХ Она не простреливается Или простреливается, хуй знает Там еще один чувак Ладно, меня залагало Блин, микрофриза Надо, короче, закрыть там просто дверь И все, в принципе Смотри, что он сделал Ты видел, что он сделал? Ну ладно. А мы вот так вот сделаем. Это? РП. А, ну давай, давай, давай. Замечательно. Да мне тут дебил малолетний мешает. Зачем ты стреляешь? Боже, мешаешь, чел. Боже, какой же он конченый. Он только что... Он не понимает, что он премки лишится. Я же Симодишник никто твой найду сейчас. Тут можно просто всех банить. Сейчас, погоди. Вот он просто. Вот этого чего тоже можно банить первым моментом. Он такую хренью занимается. Турбанечка ты. Какие интересные-то игроки играют. Ну, короче. Сейчас я, в принципе, перезайду опять. Возьму профу. Можно опять дэмиться. Чего меня опять увольняет по этой же причине? Сука. Не, ну че уже лишился премки, но ну, это процентов. Здесь уже все, здесь по-любому первый момент. До свидания, удачи. Денег дачи. Короче, вот это че бот-куня, это вообще какая-то жесть. Во-первых, я не понимаю, зачем. Во-вторых, это какой-то пипец. Ночью в 3 часа вот такая вот хрень происходит. Ладно, в принципе, я на этом, наверное, это с этого сервака выхожу, потому что меня это уже немного подзаебывает. Они ПКД по увольняют, ПКД обузят. Короче, все стим я засветил, собственно. Надеюсь, Хэббл, Ака пробанит пробанит всех первом моментом. Я очень сильно это надеюсь. Потому что если не пробанит, то эти конченые инвалиды до сих пор будут играть на сервере. И вот такой вот хрень умается по ночам. Ну и напоследок, собственно, насчет этих людей. Как бы... Все. Ну, я, я не знаю просто, зачем вообще что-то еще обсуждать. Короче, с чего вот снимайдишник, чела, Собственно, снимайдишники других челов я тоже сейчас посмотрю. В принципе, ничего сложного. Но я надеюсь, реально забанят. Потому что если не забанят, то я не знаю вообще, зачем система правил нужна. <laughs> ну вот эти два битмайнера. Два битмайнера. Да? И все. Толку рейдить 0, чувак. Толку рейдить ноль. Ноль толку. Этот чувак донатный будет по увольнять. Ему вообще все равно. Там просто чего запроблочил. А мэр не будет одобрять розыск, потому что он с ними стоит и битманит. Забей. Это фьюжн комьюнити. Топовые челы. ладно, давай удачи. Я пойду на другой срок античиты тестить. Так, насчет фаста, собственно, тоже ничего не детектит, можно спокойно играть. За имбот тоже не банят. А что вы это Проверка Аимбота, минуточку. Проверка имбота, минуточку. <связано> нормально, нормально пошло. Заруба. <связано> И мой подписчик сюда подключился. <связано> Алло. <связано> Алло. Нашел. Красава! Что вы Убиваем вас. Так, ну ладно, давайте, последний разок. Первый. Дальше. Почти второй. Минуточку. Нет? Ну, два хп, конечно, весело. А, добил, нормально. Фанат помог. Не обзывайся, малой. <laughs> <laughs> а Добил <видите>, как... <laughs> Ладно. А вот он, сдох, тварина. Да-да, я. <laughs> Сука. Не, ну ночью капец какой-то происходит. Ладно. Пойдем на последний срок, зайду, и все. Ну, и, собственно, последний проект, на который я зашел, это Magic RP. Кстати, насчет лазера Открываем лоа лазер, вставляем код, код, ранскриптим. Все. Код работает. Вот такие вот пироги. Правда, здесь тоже фанты ломаются, но это экзек уже ломает 100%. Как и на фьюжене, в принципе. Ну и ладно. Очень жаль, конечно, но и ладно. Ну что, в принципе, на этом все. Давайте. Goodbye. Экзек, собственно, можно скачать в Телеграме. Ну, либо другие кейм-читы. Там есть три чита еще на плюсах. Самый лучший там на данный момент это КФФ. Ну, потом уже будет вантап. Когда 5000 участников наберется, когда мы зальем обновов Вантапа, тогда будет самый лучший чит это Вантап. Вот. Ну а сейчас все. Давайте. К чау. Телега в закрепленных комментариях. Все, давайте. Вступайте.